Великий таджикский поэт Амар Хаям. Мы больше в этот мир вовек не попадем Вовек не встретимся с друзьями за столом Лови же каждое летящее мгновение Его не подсечь уж никогда потом Великий таджикский поэт Рудаки Плещет, блещет мулян, меня зовет в Которую влюблен меня зовет Под ногами словно шелк, пески Трудный брод, зеленый склон меня зовет величайший таджикский поэт Джамин, взгляд мой видящий мир земной от тебя мир цветущий как сад весной от тебя пусть не светит мне серп молодой луны дом мой полон яркой луной от тебя ты мечешь аркан что хотели бы все перенять бросок раковой от тебя великий таджикско-персидский врач и всемирно известный сказал следующее Аскари гилисерях то анзин зухал, Кардамхама мушкилоте гитирухал, Берунджастан Зикардикхар Макрухи макрухиял, Карпан Хушо до Магар, Бадди, Ачал. Великий таджикский поэт Сай. Все время адамового тело одно, Из праха единого сотворено, Коль тело одно, ране часть, По телу всему в трепетении впасть. Над горем людским ты не плакал во век. Так скажут ли люди, что ты, человек? Великий таджикско-персидский поэт Кирдоси. На персидском языке. Биногой о бод гарданхаров, Зиборону астов биши овтов, Хаяфкандамазназн кохи балан, Чи азбод ворон наебад газан. Намирам Азим Пасхиманзиндам. Четух мис Суханроканда. Великий таджикский поэт Амархаям, Кто живя на земле, не грешил, отвечай. Но кто не грешил, разве жил? Отвечай. Чем ты лучше меня в наказание? Ответное зло совершил, отвечай. Великий таджикский персидский поэт Сайд. Баня адам азуй як дегаран, кидар Уфариниш фариниш зиха кавхаран. Че узвиба дар уварат русгор, дегар у на наманат корор. Тукхаз мехнати дегарон бигами, нашоятки наманат мехнат механ удами. Помарка я. Мы больше в этот мир вовек не попадем, вовек не встретимся с друзьями за столом. Повижи каждое летящее мгновение. Его не подстеречь уже никогда потом.